Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для близнецов на вторую половину сентября 2021 года. Ух ты! Ну посмотрите, какая карта выпрыгнула из вашей колоды. Карта звезды. Исполнение желаний, исполнение мечтаний, привлекать к себе внимание, быть в центре внимания, быть вот этой вот звездочкой. Давайте посмотрим, как эта карта проиграется с вашим основным раскладом. и под колодой. под колодой у нас десятка посохов ну что ж карта тяжести то есть может быть мы взвалили на себя слишком много э, слишком много ответственности, слишком много забот может быть и вот как бы сгибаемся от этой тяжести и карта так как это десятка а десятка по нумерологии это конец цикла и говорит о том что пришло время скидывать себя вот это все иначе надорветесь. То есть, если слишком много на вас повесили ответственности на работе, значит, надо делегировать, надо выяснять, объясняться с начальством, это является ли это вашей ответственностью. Если это и дом, и работа, все вместе, значит, надо просить, чтобы вам помогли, помогли ваши домашние, может быть, с какими-то делами. Ну, еще эта карта иногда говорит о тяжести на душе. Может быть, у нас какая-то обида или недопонимание с кем-то, и вот мы носим вот эту тяжесть. ее тоже надо От нее тоже надо избавляться каким-то образом, выяснять отношения с человеком, как-то разбираться вот с этой ситуацией. Итак, тема двух последних недель для вас – карта «Возрождение». Предпоследняя неделя и у нас карта императора, четверка пентаклей, колесо фортуны и четверка посохов. Последняя неделя сентября и ваша первая карта пятерка пентаклей, десятка мечей, карта дьявола и восьмерка мечей. Ну что ж, тема, тема замечательная, тема возрождения, когда мы перерождаемся, то есть в один момент мы вдруг как бы осознаем, что пора все менять, причем одно дело осознать, другое дело иметь возможность поменять, вот во время, когда выпадает карта возрождения, это еще и иметь возможность что-то изменить в своей жизни, то есть, может быть, жизнь течет таким, знаете, каким-то серым, одно и то же постоянно, рутина какая-то, и вы как будто бы вот просыпаетесь. Часто в классических колодах тут нарисован ангел, который ангел вот, который будет вас своей вот этой трубой, своим зовом трубы. «Просыпайся, хватит спать, хватит вот в этой серости как бы жить». Надо менять что-то. Карта еще говорит о прощении. Может быть, если у вас были какие-то конфликты с кем-то, вы померитесь, вы как бы наладите отношения. Ну и еще очень важное значение этой карты ⁇ это карта второго шанса. Судьба может послать вам второй шанс какой-то в отношениях, или, может быть, вы в разводе, и как бы вам судьба пошлет еще... Нового человека в вашу жизнь, с которым вы можете построить опять новые отношения. Работу может послать новый, второй шанс какой-то по жизни. Ну, и, как я уже говорила, примирение это тоже второй шанс дать кому-то. Замечательные карты у вас в предпоследнюю неделю. Посмотрите, карта императора и четверка Пентаклей. Ну, э, император это человек э, постарше. Человек умудренный опытом, мудрый, может быть, даже. Старший аркан представляет знак зодиака Овнов иногда. Но это еще может быть карта отца или деда, человека такого более возрасте. Если это ваш партнер, может быть, он старше вас или ведет себя, знаете, как-то более так серьезно. Человек может быть статусный. То есть у него какая-то должность, он, может быть, занимается политикой, или он в какой-то такой компании, корпорации, где-то он такой работает. Тут, знаете, вот по этой карте, тут не сколько деньги, сколько власть, сила, возможности, знакомства, нажать на какую-то правильную кнопку, то есть получить то, что нужно, когда нужно. Вот это вот по этой карте. Рядом с этой картой у нас четверка Пентакли, а четверка Пентакли, первое ее значение главное, это карта Жадины, человек, который не любит тратить деньги, то есть, посмотрите, он под себя все, под себя, под себя, под себя все вот эти вот денежки складывает, ну, может быть, рядом с вами, может быть, ваш, это ваш отец или ваш партнер, кто, или ваш начальник, который вот так вот не любит тратить деньги, не любит расставаться с деньгами, скорее всего. Либо иногда у карты не такое уж негативное значение, она может говорить о том, что вам надо откладывать деньги, вам надо э, как бы не тратить, не стоит тратить, нужно немножко быть по со своими ресурсами, со своими деньгами. Иногда четверка Пентакли, она символизирует не сколько финансы, и деньги, а сколько э, больше, знаете, человек закрытый, держит все в себе, внутри себя. Он не открывается, он не, не говорит о своих э, настоящих чувствах, не выражает вот как он себя чувствует, как что он думает. Закрытый, вот это все внутри, внутри меня, внутри себя две следующие карты замечательные карта колесо фортуны удача удача будет сопутствовать вам в этот период несмотря на то что кстати в последнюю неделю карты такие несколько тяжелые а тут вам вот колесо фортуны карма удача судьба какая-то судьба может послать какой-то шанс какой-то успех покупайте лотерейные билеты в этот период То есть все будет даваться с легкостью можете с легкостью разрешить какую-то проблему даже не ожидая этого то есть вот такое вот очень и очень позитивное что-то может э, случиться. И тут же рядом четверка посохов. Четверка посохов это карта стабильности в первую очередь. Все те предметы, все те строение, что ли, все те, у которых есть четыре точки опоры, они очень крепко стоят на, на ногах. Так и тут. Вот это вот опора, э, стабильность. Э, вот по этой карте это в первую очередь. Еще карта такая, знаете, праздничная. Карта предложение Руки и сердце, например, э, могут вам сделать предложение. Либо подготовка, например, к свадьбе, к э, обручению. Даже если это не ваша может быть, ваших детей, внуков, э, какой-то Празднование какого-то большого юбилея, может быть. А еще это может быть, когда два человека решают съехаться, пожить вместе. Может быть, вы отношения переходят на следующий уровень, вот это вот съехаться. Или вы празднуете, может быть, новоселье. Тоже может быть по этой карте. Ну, а вот последняя неделя, такая проблематичная сентября у нас для близнецов. В первую очередь пятерка пентаклей это, может быть, не зря вас предупреждает, тут не трать деньги четверка Пентакли, потому что последнюю неделю пятерка Пентакли – это финансовые проблемы. Но тут, знаете, могут быть проблемы либо с жильем, может быть, то есть, на, если вы снимаете, например, не будет хватать на выплатить ренту вот эту вот, оплатить квартиру, квартплату, либо какие-то вот проблемы именно вот финансового характера. Еще эта карта может говорить о проблемах со здоровьем, часто говорит о проблемах с ногой, то есть у кого-то, либо, вы знаете, вот пара тут друг друга поддерживает и проходит через все трудности. Может быть, вы вот... Если вы в паре, вот вы в такой паре, вы друг друга поддерживая вместе, проходите через любые трудности, которые вам посылает жизнь. Еще эта карта может говорить о том, что проблемы не ваши, а вам надо помочь человеку, помочь человеку, у которого есть финансовые проблемы. Помочь человеку, у которого проблемы с жильем, помочь человеку, у которого проблемы со здоровьем, позаботиться об этом человеке, навестить, купить лекарства, я не знаю, поддержать. Вот, вот так вот по этой карте. Ну и рядом тут моя самая нелюбимая карта «Десятка мечей», картами вот этот вот нож в спину, предательство какое-то. Ну, может быть, неожиданно что-то, вот это предательство и привело к этим финансовым трудностям. Это предательство привело проблемам, к проблемам к жильем. Нож в спину, может быть, обещали вам, что дадут разрешат пожить где-то там три месяца, а на следующий, пару, через месяц, вам говорят, выезжайте. Это нож в спину тоже, куда деваться. Финансовые какие-то трудности могут быть. Нож в спину может быть, кстати, если это проблема со здоровьем, помните, я говорила, нога то тут может быть позвоночник, тут может быть какие-то вот нервные защемления в ногу дает или это или еще что-то, спина, позвоночник. Все, что связано вот с, с костной вот этой вот системой, тоже может быть именно вот в плане физиологии, в плане медицины. Карта дьявола, старший аркан, представляет знак зодиака козерогов. Ну и э, представляет все наши грехи, вот эти вот все то, что мы э, делаем излишнее, то, что алкоголь, наркотики, э, пристрастие наших к шоколаду, к сладкому, к перееданию. Э, вот это все, все это вот по карте дьявола. Это игровая зависимость, это домашнее насилие может быть, это когда мы вот этими цепями э, цепляемся или прикованы к какому-то человеку, то есть а, прекрасно знаем, что это неправильные отношения, надо бежать, надо обрывать эти цепи, но вот какие-то силы вот эти дьявольские держат нас в этих отношениях. Вот это все вот про это рассказывает нам карта дьявола. И чувствуете вы вот в этих, либо в отношениях, либо вот в этой ситуации с загнанными в угол, как будто бы нет выхода, надо помнить всегда, что... Выход всегда есть. Надо только открыть глаза и увидеть, что проход открыт. Вам кажется, что прям вы вот, -вот в пламени чего-то, в пламени каких-то проблем, пламени, может быть, это пламя вот этого вот какого-то алкогольного, алкоголя вот, излишков или чего-то, каких-то, может быть, наркотических средств, или чего-то оно как будто вас пожирает, может быть, изнутри пожирает. Откройте глаза. Есть выход. Всегда есть выход. Так что стоит как бы воспользоваться. Открыть глаза надо с помощью кого-то или чего-то. Открыть глаза – это для кого-то, может быть, реабилитационный центр, может быть, врач, может быть, помощь друга, может быть, помощь семьи, может быть, какая-то что-то, что, -то, что, -то, что вот, как бы, поддержит вас. Вы увидите, что выход есть. Очень такой, знаете, расклад получается. Очень много хорошего. Помните, что первая карта, которая просто выпрыгнула, это карта звезды, которая говорит, а вот я в центре внимания, я привлеку к себе внимание. Может быть, оно и надо привлечь к себе внимание близких, родных, людей, которые заботятся, любят и переживают за вас. Посмотрите, колесо фортуны. Посмотрите, четверка посохов – это стабильность, возрождение, возрождение, второй шанс судьба может послать вам из любых бед, из любых проблем, из любых каких-то трудностей всегда есть выход, вот это вот возрождение. Давайте посмотрим, что добавят к этому раскладу карта Ленорман для близнецов. Ваша первая карта, ну я просто глазам не верю, опять карта звезды, все будет хорошо, мои дорогие, опять исполнение желаний, исполнение мечтаний, быть в центре внимания, то есть обратят на вас внимание, привлекете вы к себе внимание, помогут, поддерживают, вот это вот все очень важно. Крест ваш, вот этот вот, от него надо избавляться, скидывать его. Помните, десятка посохов? Скидывайте с себя эту тяжесть, не держите это все внутри себя. Четверка пентаклей когда человек не говорит никому, скрывает, держит все внутри себя, все свои проблемы. Обратитесь, вот этот вот человек может быть постарше, помудрее, он все выслушает, он поможет. И последняя карта гроб, да, вот это вот все эти проблемы, это э, вот, с карты дьявола, это отомрут, они уйдут, если вы как бы скинете с себя вот эту вот тяжесть, и они разрешатся для вас. То есть, или вы сами их решите, проблемы. Оракул мудрости. Будьте справедливы. Карта, знаете, очень идентичная карте весов в колоде Таро, которая говорит о том, что заслужил. Судьба будет справедлива по отношению к вам в этот период. Так что на судьбу не жалуйтесь. Ну и сами будьте справедливы по отношению. Почему-то здесь, кстати, вот это вот «Будьте справедливы». Карта совы, мудрости. Вот так символ совы да и победа и удача success достижение удачи победы замечательно то есть не пройдете через все трудности и добьетесь того чего вы хотите замечательно получился расклад очень такой информативный очень такой знаете как бы даже не знаю, полон событий. Не для всех он, конечно, подойдет. Но вот кто должен его услышать, был он его услышит и возьмет то, что нужно из этого расклада. Что ж, мои дорогие, это все, что у меня есть для вас на сегодня. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь. И до новых встреч. До свидания.